Спасибо. Предлагаю перейти к экрану моего телефона и давайте зайдем в Play Market. Нам здесь нужно скачать следующее приложение. Оно называется... TikTok. Да, это социальная сеть. И если вы не знали, то TikTok это единственная, по-моему, на данный момент социальная сеть, которая не имеет вообще никаких ограничений на лайки, подписки, просмотры. В общем, все то, за что другие социальные сети блокируют и не дают на этом нормально зарабатывать. Я пишу в поиске TikTok и попадаю на первое же официальное приложение. Вот так оно выглядит. У меня оно уже скачано. Если у вас еще вдруг нет, то вы его качаете. Не беспокойтесь. Мы не будем зарабатывать на том, что делают молодые люди, молодые дети, да, которые здесь там кривляются, там что-то танцуют под музычку. Нет, мы будем делать все намного проще и зарабатывать неплохо. После того, как вы скачаете приложение, в него нужно зайти и завести аккаунт. Чем мне нравится TikTok, так это тем, что здесь вообще не нужна почта, здесь не нужно... По номеру телефона регистрировать ничего этого не нужно. Вы можете ввести несуществующую почту, придумать какой-то пароль, и аккаунт готов. Это делается за 30 секунд максимум. После того, как вы войдете в приложение, у вас вылезет вот такое вот окошко, и здесь нужно нажать, что ну регистрация, да, нет аккаунта. Ну, я здесь просто выбираю ввести телефон или почту. Ну, и просто пишу почту, которая на самом деле не существует. И просто добавлю собачка, там, какой-нибудь Яндекс.ру. Все, и я нажимаю «Продолжить». Также точно придумаю какой-нибудь пароль и на всякий случай запишу его в текстовом документе у себя на компьютере, потому что аккаунт у меня будет не один, а об этом позже, как я и обещал, ближе к концу этого видео, если вы досмотрите. Прохожу капчу. Готово, я попал в тикток, справа снизу я нажал вот сюда, на «я», да, и получается вот так выглядит мой аккаунт. Теперь мне необходимо перейти вот эти вот три точечки справа сверху, далее перейти в конфиденциальность, и теперь спуститься пониже, и кто может просматривать видео, которые мне понравились, я выбираю «все». Далее я выхожу обратно, далее я перехожу в свой браузер Google Chrome. Если у вас стартовый браузер, то я рекомендую скачать Яндекс Браузер или же Google Chrome. Ну и далее я попадаю на такой вот сайт, TikTok Free. Вы, конечно, можете сами его найти, но ссылочку я оставлю в описании. И очень надеюсь, что вы не будете жадничать, да, и за то, что я вам такую классную схему подогнал, вы все-таки именно по моей ссылочке и перейдете. Теперь нажмите на вот это вот контекстный меню сверху слева, три такие полосочки, и здесь нужно зайти в раздел «Добавить аккаунт». Ну, вы здесь регистрацию пройдете, я думаю, вы с этим справитесь, я не хочу на это время тратить. Теперь смотрите, сайт просит добавить наш ID, наш аккаунт, который мы только что сделали. Я захожу к себе в TikTok, и у меня здесь прямо под аватаркой, которой на самом деле нет, есть логин. Я на него просто нажал, задержал палец и скопировался он. Теперь я перехожу обратно в браузер, и сюда, значит, на TikTok Free я вставляю наш логин, но удаляю собачку, она здесь не нужна. Нажимаю найти аккаунт Нашелся аккаунт, и я нажимаю да добавить этот аккаунт. Если не нашелся, очень редко такое бывает, просто нажмите заново найти аккаунт и все. Ну, теперь я просто перехожу в раздел заработать. Далее, вот самый верхний аккаунт у меня здесь появился, у меня их просто несколько, как вы уже поняли, я нажимаю использовать этот аккаунт и меня перебрасывает на раздел с заданиями. Теперь смотрите, 69 монеток я получу за, за то, что поставлю лайк. Смотрите, я нажимаю «Выполнить». Далее я вам расскажу, по какому курсу вообще обмениваются эти монетки, и насколько это выгодно на самом деле кажется. Я здесь попадаю на какое-то видео. Благодаря тому, что я перехожу через Google Chrome, меня не перебрасывает на сайт TikTok, меня сразу же перебрасывает в приложение, и я сохраняю себе кучу времени. и нажимаю «Лайк». Теперь я просто... Захожу в выбор приложений да, Возвращаюсь в Google Chrome и не нажимаю кнопку назад, так будет дольше Идет проверка, у меня 35,88 монеток Немножечко затупил интернет Мне пришлось подождать Итого у меня 36,57 монеток Только что выполнил еще одно задание и я хочу дождаться ровно, когда будет 33 минуты Да, 19.33 И начать выполнение задания Хочу посмотреть, сколько я за одну минуту заработаю монеток В таком вот быстром режиме Сейчас у меня 33,12 12 сотых монеток и давайте засечем до да, минуту и сколько я заработаю монеток за это время там какая-то ошибочка выскакивала я несколько раз нажал проверить и все заработало так, ну таким вот образом примерно минута прошла, да, 35,88 монеток. Это значит, что я заработал чуть-чуть больше, чем 3 монетки, да, целых за 1 минуту. Давайте не будем считать копейки, да, будем вот чистые монетки целые, которые я заработал, получается, 3 монетки за 1 минуту. Курс такой, что 100 монеток равняется 25 рублям, и получается, что 1 к 4 получается выходит. Давайте посчитаем 3 монетки разделить на 4, при том, что практически заработал даже 4 монетки, там чуть-чуть не хватило. Получается 75 копеек. Если же я делал бы все чуть быстрее, и там немножечко сервис залагал, да, там была какая-то ошибка, я думаю, если наловчиться, то будет как раз-таки выходить 4 монетки за одну минуту, и будет получаться 1 рубль. 1